здравствуйте друзья с вами онлайн спортзал декатлон меня зовут павел тропачев сегодня мы с вами проведем очередную силовую тренировку в формате круговой на все крупные группы мышц она направлена на то чтобы наши мышцы были в тонусе в момент когда мы вынуждены тренироваться дома мы будем сегодня использовать коврик полотенца если намокнем и вес собственного тела в качестве отягощения. Но для начала, подождем пока минутку, пока к нам присоединятся остальные. Я расскажу о том, что необходимо делать до тренировки, если вы в дальнейшем по расписанию будете приходить ко мне на силовое занятие онлайн. Суставная гимнастика. Я ее показывал уже в двух тренировках. Лучше, если вы будете делать ее заранее. Нам нужно постепенно размять потихонечку наши мышцы и суставы. И начинаем мы просто снизу вверх. То есть, в первую очередь, это шея, круговые движения. И делаем мы это плавно, без резких движений. Не стараемся открутить себе голову. По 10 в одну сторону. И 10 в другую сторону. Следите. За этим, потому что у многих вестибулярный аппарат не развит и можно улететь в космос. Я даже уже за эти 10 повторений немножечко потерялся. Далее. Наклончики в сторону. Плавненько и аккуратно. В одну, в другую. Немножечко похрустим. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять-таки стараемся это делать плавно и медленно. Потому что у многих людей есть проблемы с шейным отделом позвоночника. И не стоит здесь переусердствовать. Плавненькие, медленные, подконтрольные движения. Увеличивать амплитуду. С каждым повторением чуть-чуть добавляйте. Теперь движение головы вперед, назад. Сильно не запрокидываем. Вперед, назад. Работаем 10 повторений. 4, 6, 8. 10. Хорошо. Далее плечевой сустав. Тоже штука, которая нам пригодится обязательно во многих упражнениях, допустим, в отжиманиях. Сейчас ручки сложили и помахали в плечевом суставе. Амплитудненько вперед, перед собой. 10 движений сделали. 10 назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще разок. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И назад покрутили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, крутанули амплитудника. Плечевой сустав поработал. Локтевой. От себя. Поболтать ручками. 10 от себя. 10 в обратном к себе. И еще разок. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И к себе. Раз, два, три, четыре, пять. шесть, семь, восемь, девять, десять. Локтивой сустав размяли. Теперь, как в советской гимнастике. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Обнимашки. Широко разводим руки, лопаточки сводим вместе. И теперь вперед к себе. Обнимаем себя как можно больше. Стараемся завести руки. И поехали. Два. И три. И четыре. И завершающий разок. Обнимаемся. Хорошо. Теперь тазобедренный сустав. стали шире плеч. И покрутили в правую сторону. В тазобедренном суставе. Десять круговых движений 5 шесть семь восемь девять 10 и в обратную раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 хорошо наклончики ширина плеч носочки смотрят вперед ручки уходят вперед таз назад Оп. Спинка прямая, стараемся в идеале в коленном суставе ноги не сгибать. И возвращаемся. И два, и три, и четыре, и пять. Хорошо, здесь тянем бицепс бедра, разгибатели позвоночника. У меня очень хорошо чувствуется бицепс бедра в этом упражнении. А теперь шире плеч, ножки поставим и наклончики. К правой. По центру, к левой, к левой, по центру, к правой, к правой, два раза. То есть работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, шесть, восемь. Хорош. Сделали. Теперь наша задача покрутить тазобедренном суставе по одной ноге от себя. Круговое движение делаем. Раз, два, три, четыре и пять. И к себе. И раз. Два. Три. Четыре. И еще одну. И пять. И другая нога. От себя. Раз. Два. Три. Четыре и пять. И к себе. Раз, два, три, четыре и пять. Колено сустав. будем приседать. Обязательно нужно немножечко его покрутить, погреть. Согнули немножко колено сустава ладошками, закрыли коленочки и круговые движения аккуратненько. С такой с небольшой амплитудой. Три, четыре. Приседаем немножечко. Пять, шесть. По кругу. Семь. Восемь. Девять десять И в обратную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. И голедостол. Осталось поработать на него. Ставим ножку на мысочек Круговые движения. Вот себя. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Себе. Раз, два, три, четыре. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И другую. На носочек под себя. Раз, два, четыре, пять, шесть. Восемь, девять, десять. К себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Хорошо. И немножечко доработаем. Десять подъемов на мысочки. Тянемся ладошками вверх. Раз. И перекат на пяточки. И два. И перекат на пяточки. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и еще один туда. 10, хорошо. Все, суставную гимнастику закончили. Она будет доступна, ее можно будет посмотреть на YouTube-канале Декатлона, Она будет доступна в записи 24 часа. Она будет у меня на аккаунте в инстаграме и у меня на аккаунте вконтакте легко можно будет найти запомнить и перед тренировкой желательно прорабатывать потому что следующие тренировки я для того чтобы усложнить их постараюсь начинать сразу с упражнений потому что я буду размят и буду надеяться на то что вы тоже будете готовы к тренировке а сейчас поехали сначала я рассказываю чтобы запомнить какой у нас будет комплекс сегодня 6 упражнений и эти шесть упражнений мы выполним в три круга. Те, кто особо тренированный, предлагаю сделать самостоятельно четвертый и пятый круг после того, как я закончу. Потому что, в принципе, эти три круга займут минут двадцать, А вот пять кругов у вас на это уйдет ну, полчасика, и это будет хорошо. Первое, что мы будем сегодня делать, усложняя вчерашний комплекс. Выполняем приседания. Здесь три движения. Раз, два. На третий встаем. Раз, два. Два. На третьих встаем. То есть, немножечко добавляем статодинамики. Сделали. После переходим на отжимания. Отжимаемся. Сильно шире плеч. Один. Ширина плеч. Два. Узкая постановка рук. Три. И снова широко. Четыре. Ширина плеч. Пять. Узкая постановка рук. Шесть. Таких выполняем 15 повторений. После чего переходим на выпады. Делаем Выпад с отшагиванием назад. Вчера я рассказывал технику. Центр э, тяжести на пятки. На мысок не перекатываться. Всегда на пятки. Встаем. Мах колено вперед. Выносим бедро колено вперед. И возвращаем ногу. И два. И три. Understand? Работаем по 10 на каждую ногу. После чего переходим на э, подъемы ног, подъемы таза. Нам понадобится фильтр коврик. Ляжем ручки вдоль корпуса и будем выполнять подъемы таза так, чтобы пятки у нас уходили в потолок. Не за голову, а ровненько стараемся поднимать таз кверху. Выполняем 15 повторений. После чего переходим. Вчера была лодочка. Сегодня это упражнение усложняем. Называют упражнение тюлени. Мы будем. Поочередно поднимать левая рука, правая нога, правая рука, левая. И таких выполним 20 повторов. И после чего секретные упражнение. Вчера у нас были медведи, сегодня мы будем делать вигвамы. И таких 10 вигвамов надо будет построить. Готовы. Начинаем. Приседание. не разгибать в коленях 14 15 хорошо Отжимание. также 15 повторений работаем широким Широкой постановка рук женщины девушки с колен мужчины по-армейски один ширина плеч 2 узко 3 и снова широко 4 ширина плеч 5 Узко. 6 7 8 Девять, десять, один, два, три, четыре. Хорошо. сделали, Продолжаем продолжать. Теперь выпады с выносом колена перед собой по десять на каждую ногу. Шаг назад. Опускаемся. Выбрасываем ногу. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо поменяли. И шаг назад. Выносим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично, сделали упражнение на пресс. Подъемы таза кверху, 15 повторов, пятками в потолок, ручки вдоль корпуса. И раз, два, три, четыре. 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, Раз, два, три, 4, 5. Должно появиться чувство легкого ржения в прямого мышцы живота. Теперь тюлень. Ложимся, ручки вытянут ножки назад. Левая рука, правая нога, правая рука левая. Двадцать повторов. Разноименный. Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И строим бегуам. Стали и пошли один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Первый круг готов. Полотенечко пригодилось. В отличие от вчера я его не забыл. Встряхнули ножки. Встряхнули немножечко ручки. Плечи. подышали. Первый раунд у нас завершен. 10 секунд. И на второй раунд. И начинаем мы с приседаний с элементами статодинамики. Пятнадцать повторов. Готовы? Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять раз два три четыре пять хорошо сделали отжимания широко ширина плеч узко три четыре пять шесть семь восемь девять 10, 11, 12, 13, 14, 15, есть, хорошо, выпады с выносом колена вперед перед собой, по 10 повторений на каждую ногу, ножку назад, выброс колена, раз, два, следим за саночкой. три, следим, 4, чтобы центр тяжести 5 находился 6 на 5 7 колено выносит 8 на уровень груди 9 10 вот на 8 другую сторону другая ножка и поехали раз 2 3 4. Выдох на подъеме. Пять. Выдох. Шесть. Выдох. Семь. Восемь. Представляем себя девять каратистами. Десять. Хорошо. Я восемь лет отдал этому спорту. Карате. Кёш. Кёш. Дальше работаем. Подъем таза. Ручки тела. Ноги. Отсюда стартуем. Разгоняем отсюда. И хоп. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два. Три. Четыре. Хорошо. Вот я почувствовал, у меня пошло легкая жжение. Знаете, такой подставу от ковриков, когда намокнешь, вспотеешь, и спина голая, они могут издавать коварные подставные звуки. Вот мне интересно, как бы меня примировал онлайн-спортзал Декатлон, если у меня 15 повторов, работал бы с хлюпающим ковриком. Издавающие мне однозначные звуки, но мне повезло, я делал Компрессион под Декатлона. Итак, продолжаем, продолжать. Это мы с вами сделали. Теперь тюлень Ложимся на грудь, ручки от себя. Левая рука, правая нога, и наоборот. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Хорошо. И теперь строим бигваны. Десять бигванов, чтобы было где жить тем, кто работает по программе «Доступное жилье в России». И один, Фух. два, Фух. Фух. три. 6 7 8 И два раза 9 10 Вот сейчас наверное йоги смеются На ничего Зал откроют Потом посмотрим, кто сколько жмет И йоги хитрые. Да, во многих функциональных упражнений, что такое вообще функциональное упражнение? Это упражнение, которое задействует не только силу, не только мышечную выносливость, не только взрывную силу мышц, но и главное, пластичность, гибкость, подвижность, баланс. Это все функциональность. И здесь мы можем позавидовать тем, кто занимается йогой и растяжкой. Они молодцы в этом смысле. Ну, надо быть универсальным. Фу, а пока я говорил эту плавину речь, у нас удошел третий подход. Третий раунд. Готовы. Шире плеч, носочки в стороны. Двойные. Хоп, хоп. И встали. Один. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, спинку держим ровно, 8 центов тяжести на пяточках, 9, на носочек не заваливаемся, 10, приседаем до параллели с полом, 11, 12, работаем за счет мышц, 13, ни в коем случае, 14, не суставы, 15, мышцы всегда напряжены, суставы вообще чувствовать не должны Мышцы напряжения. На протяжении вот этих 30-40 секунд квадрицепс, бицепс бедра, ягодичные напряжены. Ни в коем случае не выпрямляем до конца. И не проваливаемся отсюда. Работаем за счет напряжения мышц. Отжимуния Шире плеч. Плечи. узко. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. 5. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Есть контракт. Ух, и теперь немножко тайского бокса. Выпад, шаг назад. Повыдем с колена. Раз, два, избиваем. Три, коронавирус. Четыре, изгоняем его. Пять, шесть, семь, восемь, девять. И еще один туда. Десять, хорошо, в обратную сторону. И... Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Ножки размяли. Мышцы брюшного пресса. Фу, укладываемся. Подъем таза. Отсыл, старт. Вот тут финиш. Раз, два, три. Пятки в потолок. Четыре. Пять. На выдохе. Шесть. Семь. Голова не лежит. Восемь. шейный отдел позвоночника. Девять. Не лежит. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Есть. Хорошо. Тюлень. Правая рука. Левая нога. Оба, не то. Правая рука. Левая нога. Оба, теперь то. Поехали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Десять хорошо. И виглавы. Ху. Строим. Раз, два, три. it <laughs> Для самых крепких 30 секунд и четвертый раунд. Для самых мощных после этого еще 30 секунд и пятый раунд. А я, пожалуй, не настолько круз, насколько вы. Поэтому на этом заканчиваю нашу тренировку. Онлайн спортзал Декатлон. Хочу сказать одно. Тренируюсь дома у себя. Здесь может быть нехватка кислорода, гипоксия. Вот, поэтому старайтесь тренироваться в хорошо проветриваемых помещениях, где есть чем дышать. И старайтесь, чтобы ваша тренировка домашняя в условиях нехватки кислорода не длилась больше получаса, потому что, ну, иначе можно себе немножечко навредить. А наша с вами самая главная задача – быть здоровыми, крепкими и покинуть этот карантин с мышечным тонусом, с плоским животом, с красивой попой и все остальное. Эти тренировки я сохраняю у себя на странице. Меня можно найти в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм Павел Карпачев. Эта же тренировка будет на YouTube канале а, онлайн спортзала Декатлон. На официальном канале Декатлона. 24 часа она будет в прямом эфире Декатлона доступна. И также в прямом эфире ВКонтакте группы Декатлон. Смотрите, повторяйте, заходите, комментируйте, заходите ко мне и говорите, какие комплексы из упражнений вы еще хотите рассмотреть. Каждый день я буду стараться повысить нагрузку, но тем не менее, ваша обратная связь позволяет скорректировать тренировки так, как нам с вами нужно. Поэтому давайте вместе делать здорово. Спасибо онлайн спортзал Декатлон.